привет, дорогие друзья, с вами Влад. И сегодня продолжаем про играть в City Skylands. В прошлой серии мы остановились на том, там, типа строили там, начали строить город интересный. Уже построили там поликлинику. В этой серии будем строить по, по подсказкам, будем строить пожарку, там, и милицейский участок. Да, и мы там еще что-то откроем, будем тоже строить. Будем плюс пытаться уходить, а не в минус. Ну, мы уже в прошлой серии плюс пошли, так-то это уже хорошо. Надеюсь, если... Потом не минус не уйдет, короче, так. Сразу хочу пожелать приятного просмотра, кто хуже, кто нет, и провести мини-викторину. Миктор... Мини Вам нужно поставить лайк под видео, подписаться на канал и нажать на колокольчик за 5 секунд. Короче, давайте начинаем. Раз, два, три, четыре, пять. Все, если успели, пишите в комментариях, буду опять же писать. Красавчик-малончик, да. Молодец. Да. А кто не успел, ничего страшного, не расстраивайтесь. Мойте сейчас, пока будет загрузка идти. Либо, да. Мойте в следующий раз. Если не успеете, ну, я, я уверен, вы успеете. Да, короче, мы начинаем. Все. Название вещей. Ну, это опять подсказочки, ну да. Мне, мне не нужно, я все это знаю, считай. Для переименования граждан, не бизнеса, нужно всего лишь нажать на них, а затем нажать на именно те. Да я знаю, я мне просто лень это делать. Я бы сейчас назвал себя там, еще кого-то, ну, дороги назвал. Ну, но... если посмотреть, что каждой серия я строю по 200 дорог, вот смотрите, вот это название, вот это, вот это, вот это, вот это, и... Блин, капец. Создайте районы. Районы выйти сейчас... Нифига себе. Ч это за район? Утолить район? О, ну, давайте, скажи. Давайте район, типа, район ютуберов. А ну-ка, давайте, кстати. Мне даже интересно будет. Вот этот район выделим? Ну, просто ради прикола. Выделим район, да, вот а ну-ка, давайте. Вот Дин Парк. Какой Дин Парк? Ты чё? Другой. И как его изменить? Винспарк. Чё? Нет, Дин Парк. Да изменить. Как изменить? А... Дин Парк. А, нет, ладно, вот это. Не Дин Парк, а... Парк ютуберов, типа. Такой так, парк. Ютуберы. Ну, пускай так будет. Вот так. Э, в смысле, я же изменил. Ч мне не нравится, ютуберы? Будем для ютуберов делать. Вот так вот. Ютуберы тут, ну обычные граждане. Mm, живут, ну какой-то вот. Динбард, а не. Uh, какой? Black Channel, там типа. Давайте Black. Ну чё, ну ладно. Фиксинг, пускай такой район будет. Ну короче, вот так два района сразу создали. Я просто районы не хочу увлекаться, так мне сейчас главное строить. Так, давайте пусть плюс 1900. Здоровье. Ну давайте здоровье. А, так у нас здоровье есть. Пожарку. О, самое главное, что. -то. Опять без электричества. Ты что с тобой сделать? А пофиг. Куда я поставить? Ну, по ну, здесь самое лучшее. Пока не построили ничего. Или вот здесь. А, ну, здесь уже не получится, давайте здесь. Это, ага. а, ну надо будет электричество повышать. мне нравится повышать придется вот эту фигню. Я не хотел повышать, но придется налоги. А это не налоги. А у нас равно их нет. Где налоги у нас? Я уже забыл. А у нас та да нет настройки. Да какие настройки? Ну, налоги где я не понимаю. Не играл пару дней, что-то забыл где- А, экономика. А, так экономика. А, наверное, просто изменилась, да? Пьючер. Да-да-да, это и есть. Так я ж поднял. Мне это уже не из-за этого? Давайте на 100% процентов. Чтобы они не волновались. Под 100. О, вот так? Теперь проблем не должно быть. Да? Вроде бы нормально. Немножко в минус ухожу. Да, вообще минус. Минус пошел. Блин, минус. Это из-за налогов, да? Все да, да, да. Походу из-за налогов. Да, ничего страшного. чем мы будем строить? И все будет нормально. Давайте еще дорогу построим. Ничего страшного блин возле моря ч ⁇ реально технология влияет ну нафиг ну подумаешь налоги немножко другие сделал. офигеть вот почему я говорю налоги это нельзя так делать с налогами шутить короче так чего блин, что у нас блин что-то они не строятся опять энергии нет это не налоги я понял это налоги тут не влияют надо просто строить. Ну, если это правда. Я... Реально, как будто бы все бедолепили себе. Там норма, здесь нифига. Я... А о чем проблема? -то? А, тут надо будет тоже что-то построить. Там да, ну нафиг, тут вообще будет тоже плохо. Давайте в конец. Ну, тут где 8? Где-то восемь, я видел. Восемь. Ну, может немножко повлияет. Блин, да. Но они без электричества почему -то. Так она же по проводам идет нормально. По-моему. Реально как-то вообще плохо. Может, провести сюда? Да нет, это не так работает. Это так не работает, по-моему. Ну, так это же так не работает, наверное. Я просто хж. вообще все без электричества сидят. А чего? Что, реально надо строить? Не, ну если надо строить, то ладно, так бы и сказали. Ну что-то как-то не очень. Сколько она стоит вообще? Шесть тысяч, нифига себе. Да ну нафиг налоги поднял, зачем? Что-то мне это все не нравится, они без электричества сидят. Я, кстати, не понимаю, чего. Отличный вариант. А я сейчас вам построю, и будет плохо. Энергию. Да что за фигня, не понимаю. Я же все строю, чтобы правильно было, а тут пахнет фига. Я что деньги не получаю? Странно. Опять без электричества. Да ну нафиг, я строю заводы. Идите нафиг, что? Я сейчас построю вам тут заводы, а вы будете один одни, одни работать тут. Только работать будет, и все. Так, водичку надо А то сейчас опять построят, а тут все, офигенно будет. А потом бах, нифига. Так, тут выда, Ну тут куда есть? А тут нету. У меня уже уже есть. Окейшки. Ну, надо деньги поднимать. Реально. Так завода реально так работает, или нет? А это отходы. так я заводы строю. Почему у меня все равно денег мало? Опять электричества нет. Ну, пацаны, я не знаю, что с вами делать. Ох, нифига себе. Разошелся немножко. А что такое? Почему электричества нет? Да почему? Чего, такие за люди толстые? Не понимаю, почему электричества нет. То да почему? не подключено так а почему не активно не подключено что не подключено а так мы это не подключено давайте будем каждому подключать блин. так это не так не работает я же знаю там очень все ничего подключено блин нифига а, да? серьезно, Каждому надо подключать? Да, нафиг? И чё? Нифига. Ну, а ну-ка, давайте. Так нельзя, да. И что? Они а подключены же. Чё происходит? Я не понимаю. Да, каждому надо подключать а вот так вот. блин. Что за фигня? Да ну нафиг, это же будет полгода. Что это новая служба? Да офигеть, еще школу строить надо. Да. что то с энергией плохо все. Я не понимаю, что такое? Почему? Так нормально же все, ну подключено все. Ничего без энергии посидите. Ничего не будет. И и что это помогает как-нибудь? По-моему, нет. Да каждому надо подключать. Никто. И чё? Нифига, Не работает. Я не знаю, что за фигня. Странно себе за электроэнергейс. Это Да, такое себе. Мне это не нравится, нифига. Придётся строить уже. А по-другому я не знаю, как. А чё-то они вообще непонятны. Это, наверное, не из-за этого. Это потому, что у меня электроэнергии нет, вот и всё. Тут нету... вообще. А почему я хочу? Нет, нет. Это зависит не от того, что... Я не близко не подвела, это нет. Это потому, что энергии нету. Офигеть. Всего 28, надо... Надо покупать либо вот такую... Либо вообще вот такую. Ох, фигать. Ну да. Ну либо они будут без энергии сидеть, я не знаю, что делать. Реально вообще их развивать. Да, такое. Заводы что-то не строят сейчас. Я не понимаю, почему. Я по-настралу всего, и они не строят ничего. Почему? Непонятно. Надо здесь строить Дома. Ой, не дома эти ну понял электроэнергии иначе все будет плохо а все денег нет уже офигеть я все деньги профукну офигеть он так дорого всё? а нет стой нет убрать надо стой блин сейчас капец будет полный. я забыл, тут же ну а портит все без электроэнергии сейчас сидеть были и все как это убрать теперь, я не понимаю. Очистить. И как я очищу теперь? Офигеть. Это нельзя? А, можно? Так а чего? А как? Серьезно? Магазиночки построить. Магазины надо построить, конечно. А, водичку надо. Водычку. Водичку надо. Провести. В центре будет офисник. Без воды проживут. Да и там они строят, еще не факт нет. Но тут вообще ничего не строят. Построили два завода, не все. Давай 2х. Строить будем что-то здесь. Маленький городок. О, тут нифига себе. Нифига себе тут открывают. Маленький городок. Ну, я говорю, что будет городок. Но маленький, правда? Ну ладно. Не, ну какой маленький, нормальный-то городок? Кстати, тут дорогу надо будет привести в будущее. Не, ну если сверху вот так вот лететь самолет будет лететь, то нормальный то городок увидит. Что, новое задание. Ух, нифига себе школа. Да вы что издеваетесь, что ли? Что школы не строил. Уход 160. Угу. у меня, блин, тут проблем больше. Офигеть, проблем как много. А вот это вот вы вообще понимаете, что это такое вообще? Офигеть, все плохо стало. да идите нафиг, какую библиотеку! Я сейчас обанкрочусь нафиг! Все, генераторы строим. Шли вы нафиг? Сколько? Вс, вот так вот я сказал. О, сразу стало хорошо. Сразу стало все хорошо. Я, я просто задолбался, реально. Все, все, теперь меня беспокоить ничего не будет. Ну как, только я в минус буду уходить. Новая реальная шоу. Поздравляю. Ну походу я в минус только уходить буду. Да, немножко, немножко. Это потому, что она дофига жрет, наверное. Это из-за этого, да? Я в минус буду уходить. Да, такое сейчас. Блин, я даже что-то сделаю. Парки. А, за ними ухаживать, идем. Да, конечно, не надо. Еще как надо, блин. Ну тогда идите нафиг. Я буду строить дороги. Офигеть, она так же прожорливая, что ли? Что-то уже. А вы что, что ли? Э, в смысле? Что-то мне это вообще не нравится уже. Так я же построил милицию. В смысле. А как же, а что мне делать? я не знаю. Блин, что-то мне там все не нравится уже. Вот, блин, вообще капец. Такое нормально что делаете. Ч ⁇ такое? Ловите преступников, дураки. Ч ⁇ В смысле. Вы что издеваетесь, что ли? Она даже не работает. Пожар. Пожарка одна вообще не работает. Что тут вообще? А, ясно. Да, я в минус походу пошел. Ну вот офигенно. А чё я ж построил? А где её построил? Она же где-то в центре стояла. Блин, чё за бред? Недостаточно денег. А то у мне вообще блин минус хожу. Тысяча Ладно плюс. Вообще ноль, капец. Они что так работают плохо? Где они вообще стоят, я не понимаю. Полицейский участок где вообще? Не понял. Чего они так плохо работают? Сколько он стоит вообще? 12 тысяч. Ну я не могу ничего помочь, пацаны, я ничего не могу помочь. Вас обворовали, ну, все. Замечательно. Блин. Энергия вроде есть. Я ничем помочь не могу, извините. Канал, что, что это такое вообще? Капец какой-то. Вот это нормально, да? Я, извините, пацаны, я ничего не могу помочь. Вот так вот. Я не знаю. Извините, надо дороги строить. Что там такое? -то? Там ворует капец просто. Где мы вообще живем вообще? Что за фигня? Надо строить больше жилых домов. Где их строить вообще? Блин, я даже не понимаю, где их строить. А давайте здесь. Дорогу проведем. Ч такое? Чего ему не нравится? Это магазинчик какой-то был вообще. Надо людей, чтобы было больше. Один домик построили все. Обворовали. Ну офигенно, блин. А че я могу помочь? Чем? Мне даже денег на него не хватит. Ч ⁇ это? Ч ⁇ Пять 5%. Та она по всему городу ходит. Ч ⁇ такое? А, -а, а, рыбная промышленность. Да, Та такое. Да, Та ну нафиг это мне решена, рыбная промышленность. Никому она вообще нужна, я не понимаю. Мне тут надо строить полицейский участок, а то сейчас всех ага, ага блин, все, награбят и все. Парк. Да блин, я не понимаю. Какой парк? Там фигня парк. Капец, какой-то происходит. Ну строю строю все, блин. Полицию строю. Ничего не работает, никого. Вот здесь построим сейчас. А че, у нас вообще нету полицейского участка? Я че, его не строил даже никогда. Да ладно, его нету. Такие же вроде построил. Нет? Ну ладно, построим сейчас. Сейчас деньги прокапывают, я построю. Давайте денежки, пожалуйста. А я знаю, я, я не забываю, я пытаюсь. Я а хотя бы пытаюсь что-то сделать, блин. Утки какие еще они клевые. Да, сейчас утки так раз во всех грабят, блин, новые утки какие-то. Ну конечно, блин. А то я думал уже все, никогда этого не свершится. Ну теперь нормально всё. Но всё все. Но все равно он там будет грабить всех. Новая Сколько? 200 Уход 3000, да? Ну нафиг. Мне до этого еще рано. Мне бы хотя бы неплохо было. Дома построить, блин. А где тут дома строить, ох, хз? Вот где? Вот где? Тут вообще промышленность, тут лучше не лезть. Набережные. Там не площадь, какие набережные. Мне надо же знать, А да чё они не работают? Они тупые какие-то вообще. Блин, чё всё... Ай, блин. Ну как так-то? Ну, и куда мне строить? У меня уже места нет. Давайте здесь. Что сносить? Там никого нет. Чё, строить дом офигенно. Там, блин, ради. Давайте вот туда пойдем. Вот у меня еще одна будет у тут. А вот денег даже нет, офигеть. Ну это капец какой-то реально. У нас денег уже купить новую землю. Что? У меня денег нету, за что я буду покупать землю? А? За что? Я не знаю, за что я покупать землю буду. У меня денег тупо нету. И все. Да, игра все-таки не такая же легкая, как я думал. Я думал, ой, это легкая игра. Сейчас пройдем вообще без проблем. Ну блин, фиг тут. Угу, конечно. Прошел, блин. А я уже вторую серию не понимаю, что происходит. Да, построил полицейский участок, блин. Ну, нифига не работает. Тут... Хотя, в принципе, работает, кстати. Полицейский участок работает. Только вот здесь ограбление было. Ага. Воротник, блин. Капец какой-то. Ну, хотя бы и денежки зарабатываем. Это уже хотя бы чуть-чуть. А уютно. Так, ну, да. Но что-то они не строятся. Мне нужно кое-что, блин, пожар. Ч ⁇ Ч ⁇ ты там пожар? Любишь пожар? Ну ладно. Короче, что тут у нас? Ну, тут надо будет еще одну дорогу, наверное, построить. А тут можно построить? А ну-ка. Я тут еще хочу построить. Вот так. О, нормально. Сейчас мы будем и здесь строить. Пожарные. А, не пожарные, а эти промышленные. Потому что у нас будет здесь промышленность. Промышленность очень будет кипеть. Так, мы отсюда. Недостаточно денег? Ты что творишь вообще? Ч ⁇ тебе не нравится опять? Машина один раз в год будет ездить, и ему не нравится уже, блин. Да, будут машины ездить. Тут будет еще сюда въезжать машины. Я хочу сюда унести. Они как это невозможно. Тут даже никто не построит ничего. Какой-то вообще город у нас, блин. А, тут будет недостаточно денег. Ну да. Офигенно просто. недостаточно денег. Мне просто это вообще не радует, это капец просто. Вот, днём красиво. Ну, красиво, да. Вообще, даже недостаточно денег. Что такое? Ну, что делать вообще? Ну, можно строить. Офигеть, тут даже строить ничего нельзя. Нужно построить. Конечно нужно. Но я не могу построить, потому что у меня денег нет. Я дорогу даже не могу построить, что у меня денег нет. Капец, так. у меня никогда такого не было. Чтобы я даже дорогу не мог построить. Денег нет. Просто вообще... Мамочки на прошлый выход не поймала рыбу размером с меня. Да? Нифига Нормально так. Мужик поймал рыбу. С размером с меня. Ну то что ж такая за рыба, блин. Не танца... Ну, будем ждать, пока да, деньги появятся. У меня плюс тысячи еще. Но мне это не нравится. Вот это вот число, которое там денег, мне вообще не нравится. Не нравится. А, пофиг с ним. Это такая дорога тоже нормальная. Все хватит. Ну нормальный город, да? Ну вообще офигенно. Правда, заводы на чтобы строились. Вот, один завод построился. Один, только сейчас. Нет, они будут строиться на действия, завод. заводы. Чё, не будут строиться? Нет? нет, не хотят они строиться. Ну и в принципе, зачем? А зачем строить заводы вообще? Как думаешь, какие-то заводы строить, да? А, не, не На самом деле надо строить, но не хотят. Блин, надо будет еще одну строить. А вы что, издеваетесь что ли? Я так в минус ухожу уже, да? Блин, да а чего? А чего я ухожу? Что я такого наделал? Нифига себе. Так, Чё, я наоборот заводы строю? Чего минус ухожу? 3020, что такое? Я даже наоборот плюс идти, а я в минус ухожу. Я не понимаю, что за фигня. мы это что-то не так. Что я опять не так делаю? Нормально же все, ну. 2900, все ясно. Похоже, я что-то там творил опять. Что такая школа дорогая? Ну, где ее вставить вообще не понимаю. Вот здесь что -то? Там на. Ну, Он должна в центре стоять, а в центре все занято, у нее некуда поставить. Капец, прям какой-то. Я в минус ухожу. Чего я наоборот заводы строю тут? Плюс должен уходить, а я в минус ухожу. Тут я не понимаю, что такое. Налоги я не плачу, что ли? Я ж кредиты не брал, ничего. Что я должен в минус уходить? Странно, конечно. Немножко. Ну, ладно. Наоборот, должен плюс уходить, а я в минус ухожу. Куда еще заводы строить? Ну, еще построим, почему бы и нет. А, мне не жалко заводы строить. Давайте стройте заводы только. Мне так рад, они нужны, чтобы денег было больше. Ну, я не знаю, вот они деньги и не несут. Заводы. Я ХЗ, что, деньги несут? Ну, наверное, да. Магазины, заводы, все, это деньги и несут, как бы. Несут. Еще как несут, как бы. Ну чё-то мне не несет для чего в хожу, блин. Загоните за тази. Чё? Чё это? Парк что ну, ладно. Ну я в парк хочу построить. Сколько он стоит? Вот. Тысячу долларов. Ну окей. И куда его построить? У меня в центре города вообще ничего нету. Мне надо что-то сносить, но это будет плохо, если я снесу что-то. Вот, центр города. Ник что? Мне тут вообще какой-то бред появится. Если что-то начну строить, то все, тут минус все дома. Ну, сюда его построить? Ну, снесу немножко, но ничего страшного. Да ладно, он такой здоровый, что ли? Минус три дома, офигеть. Это как так-то, а? Вот даже пидюрить никуда типа, нельзя. Пацаны, вы без парка, походу, встают. Ну реально, куда его поставить? Ну сейчас несет минус 2 дома. Давай минус 2 хотя бы. Ну, так обидно будет. Ну минус 2 немножко, ну ничего. Что Чё такое? Ну я построил, хватит мне напоминать. Всё, все, все радость станут Все. Ну я нет, я минус 100. Блин. Капец какой-то вообще, блин. 700, ну да. Нет. Я не знаю почему. Вот напишите в комментариях, какого фига я в минус ухожу. Что это центр переработки? Капец, тут как много всего я просто офигеваю. Я не понимаю, как так. -то. Тут так много всего я не, не успеваю ничего строить, а минус равно ухожу. А плюс. Да? Да? Да? ты нафиг. Я забдолбали, вы уже рыбная промышленность. О, понятно все. Я понял, почему я в минус уходил. Сейчас я буду опять в минус уходить. 560 долларов. Евро. О. А что произошло? Ветер? Что? 2500. 2400, в смысле? Школу. Что это? Это школа? Районная школа. Окей, куда я? Офигеть, как мало людей. Это не нравится вообще. Мне это не нравится, капец. Да я в минус опять ухожу. Что за фигня? Блин, я, я не понимаю, куда ставить. Я хочу, чтобы меньше всего... Ну, минус, ну, чтобы... Ну, ладно, давайте сюда. Да я не знаю, куда. А минус 7? Да почему минус 7? Мне вообще это уже не нравится, нифига. Я в минус ухожу, тут все минус уходит. Просто капец. Блин, вообще. Что мне делать вообще теперь? Загадочный, наверное. Ага, конец света, конечно. Я, я уже в это не верю. И никто не верит в это. Уже задолбали. своим конец света, блядь. У меня конец света будет, если я не построю заводы. И в плюс резко нормально не уйду. А то... Тысячу семьсот. Ну что это фигня? Это нифига не прикольно. Плюс, ухожу вам. Ну сейчас плюс, да, хорошо. Сейчас хотя бы плюс ушел. Нет, тут завода очень не стоит. Ну вот так вот. У меня серия, кстати, будет подлиннее немножко. Потому что реально, как бы, какой-то капец происходит. Лучше вот так вот, да. Вот так, нормально. Подлиннее серии буду делать. А зачем мне.. И так редко, редко выходит видео. Да куда ты повел? Вот сейчас все будет плохо. А, тут ну ладно. 1985. Ну ладно, плюс. Плюс, ну тут школ нету. школ, да, тут какие-то, блин, дебилы эти. Растут. Потеряли кошелек на один черный кошка. Владимир пишите укреплю. Я! Я хотя бы.. Деньги найдутся. О, развивайте городотдел. А, с пожаром я же. О, все, капец похоже. Надо свою пожарку строить. Блин, пожар. Блин, тут надо 10 пожаров строить. Что? Тут пожары, дети. А, тут еще улица. А улицу сейчас построю вам. Главное, чтобы пожар потушили. Быстро! Да я вам дорогу построил даже. Что вам опять не нравится? Пожар быстро тушить, идиоты. Ох ты, бляха. Ну сейчас пожары начнутся, да. Но я знаю, сейчас пожары начнутся, капец полный. Тушите быстрее! Давай вторую его упускай. Так что сгорело уже, куда вы приехали тушить? Ну хотя бы потушили, ладно. Не знаю. Ну хотя бы потушили его. Ты чего все? А, ясно, я в минус опять ушел. Спасибо. Это, ну потому что пожар начался. Вот и все. Это все из-за пожара. Я... Да, да. Пожар вовсе виноват. Все, ясно. Ч ⁇ минус? Ну, ясно. Строим еще... Ч ⁇ Построить убешище? Ч ⁇ Нафига? Да ладно, один домик, офигенно. <смех> один дом. Ну если загорится, не оплевать, я не буду его даже. Пускай загорит нафиг. <смех> не надо, не Я его даже и тушить не буду. Один несчастный дом какой-то загорит. Не. не, ну нормально, у нас полгорода живут, полгорода. Как это так-то вообще? Не, ну и тут я буду развивать это, это судово. Потом покупать придется Или на, на новый остров. Внешняя связь. Пацаны, я, ничем не могу помочь. Я не, не, нет денег, чтобы прям... Хотя есть, конечно. Хотя, в принципе, есть. Но я в минуту ухожу, так-то я не могу ничего помочь. Я ничем помочь не могу. Ну, или по построить им дорогу, Что нет-то? я, Чё нет? Чё, я по дорогу не могу построить, что ли? Могу, 12 тысяч дорог, а нифига себе. Нормальненько тогда. Нифига себе. Нормально так здорово просто. Ох, то опять начинается какой-то бред. Что там с электричеством? Офигеть, не работает. 78 мику. Ох, все ясно. Ох, нифига себе. Блин. Ох. 12. Чего, 200 долларов? А ч какая разница? А пускай шуметь не полевает. 20 мегаватт, 20. Да это везде 20, да? Или тут больше 20. Есть? 20 мегаватт хотя бы. Нифига себе. Не, ну красиво. Короче, все, будем заканчивать, наверное. Все, пацанам всё, пацаны, всё в угу. Я в минус опять пошел, я понял. Создайте, создайте парк. А парковую зон А нафига? Ну, допустим. Ну, вот парковая зона. Хотя, на, на самом деле, нифига не парковая, ну да. На парковые. Берчи. Какой берчи? Ну, ладно, фига. пускай берчи, к не плевать Ч ⁇ покажу, да? 557. Нет, нормально, все хорошо. Короче, будем заканчивать. Все, на паузу. Создайте, то а я создал. Что такое? Промышленный? А, ну все район промышленный. Давайте промышленный создадим. Где район? А, промышленный, да. Да вот их? Какую вот Парковая зона. Промышленная зона. Это прям. Ой, блин. я создал какую-то фигню. Давайте промышленную. Промышленную. Вот это вот будет промышленная зона. Вот это все. Вот это вот все. смотри какая у нас промышленная зона. мы просто промышленный город, капец. А то вы видели, где-то такой промышленный город? Вот такой. А давай давай. Да, нормально. Давайте удалим. Создадим самый промышленный город. А, ну ладно, давайте. Самый промышленный город в мире. А почему Украинский? Что такое? Крон. Угу. Район. О, вот так вот, чтобы сразу понятно было. Самый промышленный район в мире просто. Че это? -мо, Сколько? 15 тысяч. Да зачем она не нужна вообще? Зачем вот это все по нас создавали Я не имею вообще тут. Зачем мне это надо вообще? Короче все, будем заканчивать. Это вообще парень полный Да, все, так, да. А... Все, давайте. Да, вот такой у нас. Такая вот у нас серия вообще промы, ну не промышленная, мы реально мы пол города, пол города промышленность просто. Вот смотрите, вот где-то вот вот это все вот это там дальше идет, это все промышленность, еще тут где то небольшой райончик. Короче да все. Опять ну посмотрите наличие там красной кнопки подписаться. Подписаться если написано подписаться то нажмите. И опять же, да будет все круто вообще. Будете в школе отлично учиться и удача плюс спорт тысяч. Да, короче, все. Ссылка на прелесты, ролики будут в описании, пока. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте и всем пока-пока.